Павел Прилучный улетел в отпуск с 26-летней Зипюр-Брутян, а теперь активно интригует поклонников намеками на романтические отношения. Недавно посыпались слухи, что пара успела заключить брак. А ведь в интрижке их подозревали еще в прошлом году. Прошлой зимой Зипюр-Брутян поделилась снимком, на котором Прилучный нежно целует ее в щеку. Поклонники решили, что таким образом актриса попросту анонсирует новый сезон сериала «В клетке», ведь актеры снимаются в этом проекте. Тогда всем было известно Павел в отношениях с Мирославой Карпович. Теперь же публика будто прозрела, у партнеров по телепроекту не только профессиональный союз. На днях пара улетела за границу на отдых, откуда активно публикует совместные фото. Сегодня Зипюр сняла ролик, в котором прилучные и вовсе светит кольцо на заветном пальце. Пользователи сети задаются вопросом, неужели актеры действительно проводят медовый месяц. Говорят, влюбленные уже успели зарегистрировать брак. Церемония якобы состоялась 12 мая, артистов даже засняли в одном из ювелирных магазинов за покупкой обручальных колец. На безымянном пальце 26-летний зипюр также можно заметить украшения. Фанаты пока с сомнением относятся к бурным проявлениям романтики Павла. Ведь с Мирославой Карпович он упорно не делился совместными фото и даже отказывался от общих снимков на светских мероприятиях. Есть версия, что прилучные и Брутян попросту отчаянно пытаются поднять рейтинг сериалу «В клетке». Павел сторонится и комментариев о разводе с Агатой Муцинеице. Пока актриса рассказывала о домашнем насилии и предательстве экс-супруга, тот предпочитал молчать. Не говорит звезда также об отношениях с Карпович. 36-летняя актриса так и не дождалась от возлюбленного официального подтверждения Союза, как, впрочем, и кольца.